знаете, если мы, мы понимаем, что Господь к нам пришел и показался, явил нам себя, то идти за Ним как бы естественно, правда? Если мы как-то фантазируем и думаем, это Он или не Он, это другое дело. Но если ты точно знаешь, что Он к тебе пришел, ну, что тебе мешает? Или что может быть более важным, чем это? И вот по поводу верности, много говорили и о мучениках и о, о замечательных примерах. Но вот меня тоже поразил современный пример, когда несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки в школу ворвался террорист с оружием, и зашел в класс и говорит, кто из вас христиане? Один мальчик встал, он его застрелил. Кто еще христиане? Второй мальчик встал, и так несколько человек уже зная, что будет за то, что они скажут, что они христиане, они встали. Вот я думаю, что Господь их тоже, что они тоже верные. Вот они верные. И вот дай нам Бог иметь силы в какой-то, ну, может быть, не в такой экстремальной ситуации, дай Бог нам избежать такой экстремальной ситуации, но чтобы быть верными по-настоящему. И последняя песня Михаила Володина про Жанну Дарк». Немножко язык какие-то ага. маленькая Жанна, видно ли из клетки? Ветер треплет ветки, Видится ли ангел, Стополя сходящий, Где же чашки мечего, Всех врагов разрящий, Где же все друзья твои, Маленькая Жанна. Ок стрекочье, да вдали, на площади, до поры На городской окрайне лошадь стоит без хозяина, плавки закрытые кабаки, А где-то в стучат платки, стучат кулаки, обоченки. Кто присмешались черни знать, здесь все числи, себе звены, вины А перед смертью все равны, чужую смертью не своей Чужая смерть роднит людей, чужая смерть роднит людей Помост положим, город ждет ее вину Она идет, не как под Орлеаном Толка шатнулась пьяна, направо и налево Пред Орлеан Страдание смерти от теня, С улыбкой, глядя на полку. Она поклоны шлёт попу. Сердце бед ветки, видится ли ангел Стопля сходящий, где же тяжкий мир?